В смысле так не делай? Пожалуйста, пацаны, не делай так! Не делай так! Ты был. Фух, я чуть не умер от страха. Я думал, все, я потом понял, то, что у меня эндертолы есть. Всем привет, всем привет, ребята, и сегодня поиграю в Локи Айванс на север Кубкрафт. И в принципе сразу же погнали. Что ж, мы начинаем как бы и в принципе погнали, да. Попытаюсь затащить. И мне там что-то выпало, палка какая-то, наверное. Да. А, блин, капец, подходил. Так, все окей. Слайм-палка, хорошо. Или uh, это не слайм, подождите. А, uh, нет, это слайм. Так, ладно. У меня есть uh, опасная штучка такая, да? И, в принципе, ладно, да. Uh, что выпало? Что-то немножко не понял. Ага. Фрозный лук. Давайте попробуем. Я им еще ни разу не пробовал. Яха! Капец, я промазал. Ну ладно. Uh, в принципе, в любом случае, я сейчас буду ломать дева, Да. И, в принципе, ладно, да, я немного устал, поэтому не знаю, как-то не знаю, как-то много голос может быть другим, да. Но в принципе в любом случае, окей. Так, э, в принципе, ладно, я добываю деева и посмотрим, что у нас из этого получится. Э, так, добываю вот это деево и. что происходит? А, мир уже уменьшаться начинает, что ли? Ну хуже уже не будет. Ладно, лучше я построюсь, да, вот таким вот образом и, и теперь э, посмотрим. О, ох, хватит так делать, подождите. Э, подождите. Ага, вс, он замерз. Вы видели? Да это. Это просто жесть. Так, капец. Блин, ну, вот. Ты видел, да, чувак, я умею, да? О-о-о, хорошо, палка есть. Если я найду меч и еду, то вообще будет зашибись. А вот и как бы еда. Еда у нас есть. Можно покушать. И надеюсь, я не улечу никуда. Все будет хорошо, да. Хотя бы какая-то еда у нас уже есть. Да. И в принципе все хорошо. Э, так, мне нужна пьяшка, чувак. А! Что за хрень? Так, так, не делай, подожди. Так, ну что же, ребят, быстренько я забиваю этот меч И мы сейчас вот так вот Не поджигается что-то, ладно У меня нету этой анимации, а то мне подлагивает сильно Да Поэтому ладно, так, я схем вот это И, в принципе, мне после еда нужна Нормальная, вот у меня есть вот эта нормальная еда Сейчас мы ее сделаем, в принципе И, фух, можно отдохнуть Спокойно, я Мне позвонил телефон, да, опять Блин, позвонит телефон, сколько может Залпали уже звонить Забываю то, что его надо отключать. Что-то раньше отключал. Ничего себе. Мне сквозь дали. а Стой, стой, стой, стой, стой! Не надо, подожди, подожди, блин, я сейчас умру, подождите. Я сейчас реально умру. Так, подождите, а что здесь? Что у нас здесь? А, здесь у нас уже ничего. А, нет, здесь еще что-то есть. Забирай стрелы, ребят. Не хочу, чтобы меня еще раз отравили тут. В принципе, ладно, так. Ага, съела, отлично, все. Фух. О. Знаете, что я сделаю? У меня есть ела. Сейчас я, знаете, что намучу. Вот это намучу. Вот это. Все, спасибо. Э -э теперь у меня есть скорость. Это хорошо. И, в вот как-то так я сделал с помощью механизмов. И давайте вылезать уже. Да, у меня есть меч. Что происходит? Ага, чувак. Здрасте. Так. Надо как-то... Да уйди ты далеко. Так, вс. А где он? Я не понимаю. Или вниз, или вверх, куда надо бежать? Ага, нашел место. Ничего себе. Ага, о, как хорошо. О, может подсосу, давай. Вс, убил его. Отлично. Ааа, нет! Стой! Мне сейчас, блин, капец. Фух, слава богу, я чуть не умер, вот, Давайте быстренько вот так сделаем. Блин, какую то трешка происходит, если честно. Э -э так, чувак, подожди, стой. Видела? да? Так, так, так, так. Опа, нихера себе у него броня. что боюсь его. Надо его заморозить. Да, вот всё, вот так на превьюшку сделал. Спасибо, чувак, за превьюшку. Я ее сделал. Этот лед, кстати, не пропадает. Отойди, отойди. Отойди от меня. Отойди тебя боюсь все отбегаю так все отлично смаживайте ой а стой а нет стой стой стой стой я его поджог хорошо так что мне еще из палок есть у меня говно всякое может быть так сделать хотя бы о немножко, помогаю немножко так я блин надо сейчас было нападать но у меня нету блоков чуваки ничего не делать надо как-то Опа! Отлично! Видите, немножко так хитро напал. Ой, я его убил, капец! Это было сложно. Так, чуваки, уйдите, пожалуйста. Фух, у меня есть хорошая броня. Я его немного в клыс убил, а может быть даже и много, поэтому я извиняюсь за это. Э, за то, что в клыс убил. Красивое как бы, да. И в принципе, ладно. Так, у нас такое вот время суток сейчас. Э, в Майнкрафте, да. И. В принципе, ладно. Так, тут есть алмазный блок, но у меня кипсу нету, поэтому, ладно. Мне пишут, что я хакер. А на самом деле, я крыса, да? В принципе, ладно. Хорошо. Давайте вот так вот сделаю, съем И... Отлично, Все. Давайте мы, в принципе, сейчас пытаемся что-нибудь замутить, да? Посмотрим, что у нас тут есть, да? Ну, ясно. Чувак будет, видимо, спамить. Так, что то Надо подождать, наверное. Ага, Иген, отлично, все. Давайте попробуем. Так, все. Ждем, короче, когда. Уй, что плохо? Ей. Давай. А, стой! Все, это легко было достаточно. Напишу ГГ, да. И в принципе все. И переходим к следующей капке. Ну что ж, ребят, вот он наш последний раунд. Попытаюсь затащить, да, не знаю, как получится. Но надеюсь, то, что хорошо все будет, да. И, блин, я что-то как-то то ли комментировать хуже стал. Я даже не знаю, если честно. Так. Ага, это ловушка. И, в принципе, все хорошо. Так, блин, блин, сейчас у меня будут фейковые лаки-блоки. Нет. А, -а, -а, а, Блин, фейковые долбаные лаки-блоки. Ну, этот, наверное, настоящий. Да бляху, где настоящий лаки-блок? что за подстава? Сделайте, дайте лаки-блок, пожалуйста. Или их уже нету, подождите. У меня вообще ничего нету, то есть, видите, сами у меня ничего нету. Одна ловушка, блин, есть, которую я не, не использовал еще. И... Эм... Я помолчу, если честно. Лучше помолчать, да. Что тут происходит? Ух ты! Отлично, давайте купим топорик. Ага, это уже у нас какое-то выживание получается, отлично. Кстати, насчет выживания, очень всем прям спасибо, что вы набрали такие просмотры за два дня. Я реально думал то, что поначалу, я думал то, что вы вообще не наберете просмотров. Да, тем более по первому результату, там за 10 часов было просмотров 20 или 30, то есть это очень мало. Я думал то, что ой, все скатился, все, сколько просмотров задним день будет. Нет, просмотров было 120 за но ну, это охренеть просто, да. Сейчас кто-нибудь скажет, это типа такая маленькая накруточка. Нет, это не накруточка, как бы, да. Я понял, в что проблема, то есть, если кто-то будет ставить лайк, кто-то будет комментарий писать, то тогда ролики будут идти, то есть просто... Чувак, ты что сделал, наркоман? Я первый раз, кстати, в лед попал. Не надо так делать, пожалуйста. А то я замерз от холода уже У меня и так на улице холодно Но не надо уже холоднее делать, пацан ну, что ты делаешь? Э, так, все, давайте я их выкину Так, у меня еще что-то есть Ага, крутой лук Давайте вот так сделаю э, Ага, Здрасте, здрасте. давай Давай А, это говно лук, это говно лук Да, это жестко Так, валя Я его вальнул, если честно, да так, вот так, будем на шерте, а, я лагаю что-то, ага, блин, еды нету, это плохо, я еду нужно, еду надо делать, чуваки, потому что я, мне кажется, таким такими темпами урона, меня какой-то наркоман нападает какой-то чувак, вот там, я боюсь его, или это не он делает, это, наверное, не он делает, ёпта, ничего себе, конечно, вот это опасно, так, ладно, э -э, так, пожалуйста, не пейте <с -п voices> я боюсь, реально, я очень боюсь, Э, у меня настроение поднялось аж от такого-то трэша, да, и в принципе, да хватит бомбить, все побежал чувака валить, короче, попытаюсь вольнуть, Кто ты какой хитрый, какой хитрый, Все, я его ударил, ой, ааа, дед опять, так, э, так, вот, отлично, давайте я сквозь сделаем. Ч, вот, сквозь делай, сквозь видишь, да, он, интересно, видит сквозь? Давайте мы его вонм. Все, это было очень. <смех> чуть -чуть упал. Тихо. Все, бежим дальше, короче. Просто бежим. Да. После куда-нибудь пока есть скорость. Я сделал два килла. Ну, это мало, конечно, но для этого всех воротает. <смех> Нормально, здесь киллов 4... 5... 5... 10 здесь не сделаешь, короче. Ну или сделаешь, но это очень сложно, да. Меня тут еще пытались бомбануть, короче, но у них не получилось Эээ, лук обычный, серьезно. Окей. Okay. Uh -huh. Так, ладно. Uh, давайте я сразу же буду ломать дальше локи блоки и, блин, опять обсидиан. Что за апокалипсис происходит сегодня? Я просто не понимаю. Так, uh, какие-то бомбы взрываются. Я даже не знаю, что-то здесь не так, да. О, oh, у меня еще орудие убийства появились. Так, у меня, кстати, есть очень хитрая ловушка, знаете, какая? Вот эта. То есть я могу ее поставить, когда чувак на меня побежит, и чё нибудь будет. Никольная, да. Так, а где чуваки? Ага, это сильно зомби. Хорошо. Блин, а где я на чуваки? Пять человек, это же многое. Почему? Не видно Хорошо, я теперь вижу уже. Так, всё. Вижу чувака, я бегу к нему и сейчас буду его троллить. Короче, да, типа, да. Окей, да, типа, да. Да, да, типа, да. Это уже какой-то, типа, рыбчика. Ой-ой-ой. В смысле так не делай? Пожалуйста, пацан, не делай так Не делай так Ты был Фух, я чуть не умер от страха Я думал, все, я потом понял, что у меня эндерпеллы есть А я мог, а я... если он бы он меня сразу скинул бы Я бы, наверное, умер Потому что я просто забыл, что у меня эндерпеллы есть О, Лук, его надо остановить Его надо, надо остановить О, скорость О, шесть, скорость Ой, я не следи, пожалуйста Ага, у него плохо получается стрелять Прям как у меня. И давайте... Давай. Опа! Бляха опять промазан. Вы издеваетесь э -э Пацан, дай мне, пожалуйста, золотать Опа, не видим, зал э -э Так, ну давай, давай, пацан. Опа. Уйди, пожалуйста. Не надо. Подождите, мне надо... Нагрудник там. Вся хивня. Спасибо. Так, он, более-менее, мне дал нормальная заултацию. И тебе мы его будем убивать. Что делаешь не надо пожалуйста не надо тянется не надо это, это здесь забанится за такое меня уже банили А, кстати наверное не т... понимаю почему бани кстати наверное, за Тим. хотя нет меня... я не помню за что меня забанили уже я забыл я как меня забанили я особо что-то не заходил не смотрел типа за что забанили поэтому надо посмотреть свой ролик так давай да бля за такое мозило а ну, уйди он от... Он умер. Это что сейчас было, ребят, вы это видели? Это просто жестяк. Я не знаю, ну, ну просто промолчу. Ну я... Ну, что? Я просто не понимаю, что за дичь здесь происходит, да. Так, ну более-менее вещи у меня есть. Я думаю, пора водить сюда. Э, кстати, э, это что такое? Гар гарпун. Смотрите, что он умеет, кстати. Я знаю, знаешь... что... А, нет, это не тот. Проза. А! Это не тот лук. Все, Саян, давай Я что-то подумал, что это тот лук, но это не тот лук. Давайте мы немного побежимся. Не надо так, делать! Пожалуйста, я чуть не умер. Блин. Так, давайте поднимемся. Сейчас я, чувака, думаю, вольну, и мы на этом закончим. Если я вольну, конечно. Так, отлично. Опа, нихера, он жесткий. Он прям жесткий, я вам отвечаю. Так, э hmm. ну, вы сами все видите, так, нет, не скорость, я его хочу в ловушку затролить, чтобы было поинтереснее, чтобы посмешнее было, а, где он? Что? Ты что, дурак, что ли, мир? Давай, чувак, давай, давай, давай, опа, ничего, а он хитрый. Опа, оп, оп, тихо-тихо, сваливаем сюда. Тихо-тихо, мне надо. Давай. У него хилка. Так, у меня больше нету лука. Эй, не стреляй. Я тебя не собирался стрелять жестким луком. У меня собирается. Вс, его закупали. Теперь можно подняться спокойненько. Опа! Опа! Ой, поджог. Ничего себе, так, так не надо.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 Просто тут эффекты, просто их не видно. Да чувак, ты чё делаешь с кошкой, я тебе щ... Ну вс, тебе жопа. Я сам напрасился. Я равно крафтую, если честно. А! Давай! Давай-давай-давай! Давай! давай, давай! давай! Вс, ребят, это изи. Всё, он улетел в Магадан, короче, я затащил. Это было на самом деле очень прикольно, мне понравилось, не знаю как вам, э, но мне кажется прикольно было, то есть я затащил два раза и один раз проиграл. В принципе, ребята, на этом мы будем заканчивать, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оценьте видео и всем спасибо, пока-пока и удачи, пока-пока.